Тетя София, ты помнишь, что сегодня за день? 27 декабря? Да. Ну, скоро Новый год. Нет, э, 27 декабря. Это же такой, ну... Особенный день, в который родился кое-кто. А Журав Депардье? Какой еще Жирар в Депардье? Вы вы вы вы вы ч? Что, что такое-то? Отстань! Может, Ими имеет в виду, что до Нового года осталось 4 дня? Какие еще 4 дня? 27 декабря, ну, у кого-то день рождения! А, день рождения! Интересно, у кого? В этот день родился 31 актер, 26 актрис, 7 кх, ботаников, 10 генералов, 51 герой. Эй, какой же ты умный? 12 депутатов, 9 епископов, 13 композиторов, 9 певцов и певиц, 24 писателя, 18 политиков, 9 поэтов, 43 преподавателя, 43 фабриста, 9 художников, 27 чемпионов шахматистов, а также... Ой, все, Короче, вы не помните, тебе сегодня день рождения. Я на вас обиделась и ухожу. Юми, чудо, Рашка. Ну, ладно, пока! Пока, Юмичу, пока, вроде бы ушла окончательно Отлично, а теперь готовим, достаем подарки Привет, ребят, а где Юмичу, она что, до сих пор не проснулась, у нее же сегодня день рождения Короче, а мы, мы, мы, мы придумали такую штуку, мы сказали, что мы не помним про ее день рождения Ну вы даете, вы решили ее разыграть? Да, а твой торт готов уже? А, Еще пока нет, но уже почти Значит, ты ее сейчас позови, и мы ее будем поздравлять, а пока мы будем дарить ей подарки, ты приготовишь торт Хорошо, сейчас Че хотели? Ты вообще моя подруга и про Алиса. Она просто расстроилась. А, нет, хотя бы ты помнишь, что сегодня за день, да? Ты же помнишь, что они там шепчутся? Конечно, я помню Юмичу. Правда? А мы типа забыли, да? Ну и что за день? Юмичу, сегодня твой день рождения. Тебе исполнился один год. И в честь твоего праздника я приготовлю тебе торт. Круто! И я поздравляю тебя с днем рождения и желаю тебе оставаться такой же веселой, как всегда. И не обижаться. Ладно. Так что если ты подумала, что ребята забыли, то они просто тебя разыграли. Че, серьезно, что ли? Юмичу, ну ты что, могла подумать, что мы забудем про твой день рождения? Тебе же, доченька, исполняется один год. Мы даже подарки приготовили. Один год это важно. Я думала, вы забыли. А киса Алиса вот точно забыла. И не приготовила мне подарок. Да, конечно, самая лучшая подруга забыла. Да-да-да. Че, нет? Спасибо! С днем рождения тебя еще раз Юмичу, и вот тебе новогодний твой лайк. Ставь лайк! И подпис... Подписывайся на канал. Подождите, может в этот раз лайк будет в честь день рождения Юмичу? Да, и ребята напишут ей свои поздравления внизу в комментариях. А вдруг они не поставят лайк и не напишут поздравления. Юмичу, ты что? Они же тебя любят. Аня, когда ты делаешь торт, мы будем есть его на главном канале Magic Family, да? Да. Там тоже будет видео про мой день рождения. Да, ты, ты, ты, ты же снимешь! Про мой день рождения там никогда видео не было. Юмичу, это видео уже на канале Magic Family. Оно уже вышло, как и это. То есть на нашем канале Magic Pets видео, да, про мой день рождения! И тоже видео про мой день рождения да? да, только там немножко другое видео. Здесь ребята дарят тебе подарки, вы споете песню, а там вы будете кушать тортик. А еще я кое-что интересненькое там рассказала и даже показала, как вы пели свою песню. То есть, как она записывалась. Че, правда? Ну да, как э, мы ее сочинили. Круто! А ты ссылки там внизу, ссылки там внизу, оставишь, да? Я уже оставила, Юмичу. Обязательно оставь ссылку. Пусть ребята потом сходят и посмотрят после этого ролика. И Юмин день рождения на главном канале. Ссылки вот там внизу, да? Да, внизу. Да. Кисали, да. споем песню. Споем. Только сначала мы хотим спеть песню, которую зачинили вместе с Аней на день рождения. Дуэт, усы! Так слова не забудь. Сама слова не забудь. Когда ты базар взлел! И стал страшенного год, и думал, будешь плакать, но все наоборот! Когда ты пазар съел! Минус один год в календарь, Ничего не значит я онлайн, я здесь Обрата да, да, пребудут над нами, эй Нам теперь открыты грани, а-а-а Минус один год в календарь, Ничего не значит для меня, а-а-а Когда ты заслел и стал старше на год Увидел из себя много ненужных хлопот Забот, что было, то прошло И пора идти вперед, и смс-ку другу скинешь Спасибо, бро, за то, что ты был всегда со мной Спасибо, папа, мама, все, кто ждет Спасибо, то любишь, приключалась летом и зимой. И этот денежну с улыбки, ведь я здесь, и я живу и этот день, не каждый другой день. Мой, май, май, май, мой, мой. АВК привут над нами. Ей, ей, ей. Нам теперь открыты грань. а а а Минус один год в календаре. Ничего не значит, я он лайв, я здесь. АВК привут над нами. Ей, ей, ей. Нам теперь открыты грань. А-а-а. Минус один год в календаре. Ничего не значит для меня. А -а -а. Я здесь и я живу, ее. Я здесь и я дышу. Ее. Я здесь и я, я пою. Ее. И спасибо за это. Спасибо, спасибо. за это я. Здесь Е-е-е. Как будто бы не мне, мне, мне Мне теперь открыты грани, да-да-да Минус один год в календаре мне, мне Ничего не значит для меня, меня Когда ты повзрослел и стал старше на год, вместо того, чтобы переживать, надо идти вперед Когда ты повзрослел и стал старше на год, ты чувствуешь с сердцем, что что-то произойдет Облака Облака над нами, ей, ей, ей. Нам теперь открыты грани, а-а-а Минус один год в календаре ей, ей, ей. Ничего не значит, я война здесь. Она так идут за нами. Да, и нам, и, нам, да, нам теперь открыты грани, а-а-а. Минус один год в календаре. Ничего не значит для меня. Я здесь. Очень класная песня бы с написали. Спасибо, мы и старались, а не а, подарок лежал под ёлкой. Красный нос. Юми, это не подарок. Мы сейчас будем дарить тебе подарки. Давайте, девочки, начинаем. Мой подарок очень важный для твоего будущего. Это подарок у Деда Мороза. А. Нет, Юмичу, это не подарок. Кача Фино, дай, дай, дай. Ладно, сегодня у покемона день рождения, пусть верит Дед Мороз существует Да, Юми, он существует, но он не дарил тебе красный нос Юми, красный нос Ты скажешь, что я уронилась из-за тебя свой красный нос Короче, давайте уже начинать, а Давайте свои подарки дарите Гол, покемоновые подарки Юмичу, поздравляю с днем рождения и дарю тебе школьный набор Школьный набор? Мам, ты что, серьезно меня опять в школу хочешь отправить? Да, я дарю тебе новые книжки, тетрадки, канцелярию и портфельчик, чтобы ты пошла учиться И желаю тебе новых знаний в твоем новом году Ладно Спасибо, мам, большое за пожелания и подарки. школу! Я, Юмичу, так как ты собираешь так дарю тебе новую утку в твою коллекцию. Четка утка новая, крутя, Вот это класс! Ты должна будешь и учиться, и иногда играть. Я желаю тебе оставаться такой же игривой и веселой, но при этом учиться. Ладно, ладно, я поняла. Иди ко мне, моя новая теточка, уточка в мою коллекцию. Класс! Спасибо большое! Я тоже, Юмичу, поздравляю тебя с одним годом, и я подготовила тебе настоящий подарок подружки. Тут объемные наклейки с котиками и еще кое-что. Желаю тебе, чтобы ты оставалась всегда такой же доброй и моим лучшим другом. Ты желаешь мне, чтобы я стал своим другом? Отлично. Еще то для тебя покемоновый брелочек я положила в коробочку, стикеры и няшный набор резинок, пластиков, стирашек. Круто, Киса Алиса, набор стирашек, пластиков, резинок. Вот это подарок, Киса Алиса, спасибо тебе очень круто. И спасибо за поздравление. Отличный подарок в школе тебе подарила мама. А я, как твой отец... Что ты мне подаришь, пап? Юмичу, один год, это очень важный возраст. И э, я решил, что ты должна сама выбрать подарок, поэтому... Ты подаришь мне волшебную палочку? Эээ, нет. С бычу желаний? Э, нет, я подарю тебе э, вот. Что там такое? Деньги? Они настоящие? Да, Юмичу, они настоящие, и ты купишь себе подарок на один год сама, как взрослая девочка. Спасибо, папа, это очень круто. Батя Настоящий мужик. Эээ, спасибо. Юмичу, мы и Лаки, поздравляем тебе с днем рождения. И мы решили подарить тебе то, что собирали всю жизнь. Да, то, что нам очень дорого. И пожелать тебе. Мы хотели пожелать ей, чтобы она была счастлива. Да, желаем тебе, чтобы ты была счастлива. Спасибо большое, Рики Лаки. А что там в коробке? Это самая большая коробка всех. Самые маленькие подарили мне самую большую коробку. Только ты ее открой, когда мы уйдем, хорошо? Да, сейчас не открывай. Уже не терпится узнать, что там в коробке. Спасибо. Да, ну мы, наверное, пойдем. В общем, празднуй, Юмичу, будь хорошей девочкой на в день рождения. Мы пошли домой. Рики, Рики. В общем, любви тебе еще желаю и, и, и, и пока. Интересно, что они подарили? Давайте посмотрим, а? рикки лаки как всегда в своем духе. Банкиры маленькие. Они подарили мне целую коробку мини ленты. Ну, на самом деле это прикольно. Они же собирали ее так долго. Будешь играть? Да, реки лаки, как всегда. Все равно спасибо им. Можно видео какое-нибудь снять будет? Ух ты, ничего себе, Юмичу, сколько подарков тебе надарили на день рождения. С днем рождения тебя. Ну а сейчас давайте приберем это все здесь и будем есть тортик, да, ребят? О, тортик. Тортик, да, давайте уже есть тортика. А, а тортик уже готов, да? Ч ⁇ готов, да? Да, тортик на твой один годик готов. Так что будем сейчас кушать тортик. Я хотела сказать еще спасибо подписчикам за поздравления в нашем инстаграме и вконтакте. А теперь скорее иди по ссылке на главный канал Маджет Фамильи, чтобы смотреть продолжение моего дня рождения. Как мы ели тортик, ссылка там внизу. Давай, скорее переходи. Перешел? Нет, ты еще здесь. Давай скорее, вот там, вот давай, раз. Ты все еще здесь? Давай скорее. Давай, увидимся там. С днем рождения. Субтитры а сделал